Редкие и дорогие монеты Украины, пробные монеты, монеты, выполненные английскими штемпелями, так называемый английский чекан. Все это в этом видео. Привет всем зрителям и подписчикам канала. В моем видео, которое вышло на канале Ken Channel TV, я показал полную коллекцию обиходных монет Украины. Кто не видел, ссылка будет в описании или подсказке в этом видео. Я пообещал показать первую страницу этого альбома с пробными монетами Украины и монетовидными жетонами. Если ждали это видео, ставьте лайк. Ну что, начнем? Думаю, если бы составителями этой страницы пробных монет Украины были коллекционеры из Украины, то однозначно она выглядела по-другому, так как здесь есть довольно спорные позиции. Напишите в комментариях, какие пробные монеты Украины вы бы добавили на такую страницу. Автору лучшего комментария я пришлю на его банковскую карточку 50 гривен. Пишите в комментариях. Видим, альбом начинается с вот такой вот гривни 1992 года. У меня есть отдельный полный ролик, в котором я сравниваю с китайской копией, рассказываю о стоимости этой гривни на сейчас и вообще, что это такое за изделие. Зайдите, посмотрите, ссылочка будет в описании подсказки. Конечно, пробный 15 копеек 1992 года. Довольно раскрученная и дорогая пробная монета Украины. Много кто хотел бы положить к себе в коллекцию оригинал. У меня есть полноценное видео, кстати, в нем я показываю ранее не публиковавшуюся фотографию трех копеек макета дизайна реальных трех копеек монет Украины, которые так и не были выпущены. И рассказываю историю про эти монеты. Обязательно посмотрите этот ролик. Переходим к следующему ряду. Здесь указано 100 шагов. В одном из своих первых видео я так назвал ее «Пробной монетой 100 шагов» по незнанию. Но знающие люди подсказали и поправили. Спасибо им огромное, что подсказываете. Да, это изделие довольно редкое и действительно было сделано на ЛСЗ. Есть два вида гуртов – гладкий и рифленый. Но это не 100 шагов. Такой монеты не существовало. И вот, кстати, разновидности обратной стороны вы можете посмотреть сейчас в каталоге ИТК. 50 шагов звезда. Как я знаю, к этому изделию название «Шаги» ну как-то не прижилось. Тираж у него супер маленький и вряд ли превысил 20 штук. Так указано в этой книге «Первый монетный двор Украины». Ссылка на бесплатную версию, размещенную с разрешения автора, вы найдете также в описании к этому видео. В первый раз фотографию этого изделия я увидел в видео у Андрея с канала «Раритет». Ссылку на это видео я добавлю в подсказку или описание к этому видео. Обязательно подпишитесь, если вам интересно видео про редкие и пробные монеты Украины. У меня в альбоме размещена копия этого изделия. Если интересна тема копий обиходных монет Украины, чтобы я рассказал, какие они бывают, где купить, как отличить оригинал от такой вот копии, напишите в комментариях, если будет интерес, я сниму подобный ролик. Дальше. 50 шагов 1992 года. Это пробная, дорогая и редкая монета Украины. Цена ну, договорная и зависит от количества предложений на рынке в заданный момент времени и от желания положить к себе в коллекцию такую монету. Обзор на нее тоже есть у меня на канале по ссылочке в описании. Давайте дальше. Один шаг, к сожалению, у меня нет в коллекции и мне не удалось подержать в руках или записать для вас видео. Но есть небольшое видео, которое мне любезно предоставил подписчик, владелец этого шага, по моей просьбе. Давайте посмотрим. Вообще, за три года, как я веду свой канал, я видел всего два раза, чтобы он продавался на открытых площадках. И оба раза продажи были довольно дорогие. Кстати, фотографии редких и дорогих монет и список дорогих монет Украины по годам есть у меня в Инстаграм. Там выходят бонусные видео, которые не попали на канал по тем или иным причинам. Так что подпишитесь и будьте в курсе, какие монеты стоят дорого и их стоит обязательно отложить. Подавайте заявку, я обязательно добавлю. Ну, Переходим дальше. Еще одна дорогая монета это 10 копеек английский чекан. Так называют монеты 10, 25, 50 копеек по ошибке, отчеканенные сдавленным гербом. Пуансоны делались в Англии. Но чеканились монеты в Луганске. И поэтому это все-таки луганский чекан. Самые редкие 10 копеек. Потом идут 25 копеек и 50. Ну почти каждый нумизмат, который собирает обиходные монеты Украины, мечтает положить к себе в коллекцию вот такую вот монетку с давленным гербом. Если у вас есть такие на продажу, пишите мне в инстаграм, ссылочка на него в описании. Следующие редкие монеты, это, конечно, 1 гривна 1992 года. К сожалению, у меня нет такой монеты пока в коллекции. Это моя мечта. Здесь у меня размещена монета с 1996 годом. Но чтобы увидеть, как выглядит оригинал, я попросил коллегу с канала Раритет показать вам эту монету. Давайте смотреть. Общем, друзья, специально для канала фартовый коллекционер я показываю как выглядит монета 1 гривна 1992 года она у меня хранится в альбоме альбом я подарил друг вот покажу вам как она сюда вкладывается вот так вот она все ложится аккуратненько монетки потом не трогаются пальцами то есть нормально дальше 2 копейки 1992 года тоже очень редкая и дорогая монета украины есть в разных металлах подобный обзор можно посмотреть на канале у андрея ссылку я добавлю в описании одна копейка 1994 года дорогая монета сейчас у меня здесь размещена копия но оригинал был у меня вот в таком вот формате это официальный альбом годовой 1996 года но туда разместили копейку 1994 года Довольно редкое сочетание, полный обзор есть на канале, ссылка будет в подсказке или в описании. И вообще, где я ее взял, смотрите в видео. Там я еще поехал на барахолку в Киеве. Давайте дальше. 5 копеек 1994 года. Такой монетки у меня нет, я даже не держал ее вживую. Здесь вы видите копию. Оригинальная монета тоже стоит довольно дорого. Но в коллекционировании, мне кажется, главное это процесс поиск оригинальных монет в идеальном состоянии. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Поддержите видео лайком. Вам не сложно, а это поможет в развитии моего проекта. Всем пока!